Ремонтное производство, опять-таки, само ремонтное производство с точки зрения оборудования, которое в нем использовано, тоже описано в виде элементов этого базы данных оборудования. Если присмотреться, что есть ремонтный участок в составе цеха технологического какого-то. Ну и, собственно, дальше то, чем они ремонтируют, наше оборудование, находится в такой же, собственно, иерархии, как и наши объекты. Поэтому для вас, как людей, которые занимаются базой данных, например, нет никакой разницы, что вы описываете. Если речь про станки, про какие-то, они попадают тоже в такую иерархию, общей общая база технологического оборудования. Есть очень много примеров классификации, собственно, оборудования ремонтного механического, как мы говорим. Сами станки, например. Поскольку это тема машиностроения, я не буду долго рассказывать. Есть готовые классификаторы металлообрабатывающих станков. Есть такая компания, нотин институт и немц, которая занимается разработкой собственной документации, включая там ремонтные всякие рекомендации, для обрабатывающих станков. Ну и видно, да, что. Есть и по значению, и по типам, как они устроены. Здесь, с точки зрения, одна из самых описанных, на самом деле, областей оборудования. Просто надо знать, где копать. Ну, вы знаете, да, и модели оборудования станков, они на самом деле связаны именно с классификатором. То есть любая цифра в модели отличного станка обозначает либо назначение, либо класс точности. Это все на самом деле надо просто изучить и реализовать на этапе сбора данных.